Вот Морковча наш салат до Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить пегоди по-корейски. Нам пригодится грудка, капуста и морковь. Морковь будем делать. Морковча. Теплая вода кипяченая. Знаете, чтобы э, делать тесто, надо всегда кипяченую охлажденную воду. Сырую воду никогда не делать, она у вас не нехорошая. Потом нам мука, э, дрожжа, э, подсолнечное масло, соль, перец. Это все нам пригодится. Ну все, начинаем. В первом очередь мы должны сделать тесто. Берем масло подсолнечное масло, ну можно все, добавляем, чтобы я вам померила, вот примерно вот такой соль так, дрожжи, дрожжи где-то 10 грамм, раз, наверное, 10 грамм, одна ложка вот, я примерно так ставлю, и сахар, сахар мы кладем вот большую столу ложку вот. и добавляем кипяченую теплую воду где-то 300 этот как сказать 30 если вы хотите немного просто делайте по своему мерку Хорошенько перемешаем. И смотрите, сейчас мы будем муку сеять на него. Потому что любая дрожжевое тесто любит этот муку. Ну, чтобы она кислорода много было. Вот этот остаток бросаем в раковина. Да, и опять берем и просеиваем. И так мы сделаем тесто с вами. Вот. И бросаем. Все, друзья вот тесто готово берем закрываем полотенцей ровно на час чтобы она это поднялась и мы будем сейчас морковча делать для пигоди ну вот смотрите друзья вот такая терка у меня есть она делает тоненькие вот такие бурские такие для морковча. Вот, берет морковь и его вот так направление делает. Вот, ровно направление делает. Вот. Вот такие ровные выйдет морковча. Мы его называем этот корейский морковча. Не знаю, как вы, наверное. Сейчас все, все покажу вам. И вот Красота Это самодельная Вот на шурупе У нас в Ташкенте Везде такой продается На базаре Вот Можно э, и на терке Но там покороче выйдет Если на терке, там короткие будет как-то некрасиво. А если вы такую терку найдете, можно и руками, если вы можете тонко резать руками. Вот, друзья, у меня вот такая чашка вышла. Вот как она выглядит. Мелко-мелко. Так, сюда мы будем сейчас через терку чеснок. Они какие-то толстые. Мне кажется, одну хватит. Если у вас маленькая это чеснок, то тогда две. чтобы горькое не было. Вот. Так. Берем сахар. Столовую ложку. Одну ложку сахара. Немного соли. Немножко. вот, Хватит. И перец может так долго стоим застреваю. Ой, это много вот столько хватит сейчас мы будем резать зелень вот у нас тут кинза и немножко петрушки мелко-мелко порежем чтобы у нас салат душистый такой был, морковче. Так, кладем кинзу. Там кинза и петрушка. И перемешиваем. Вот, смотрите, лук. Мы его мелко порежем и пожарим. И на этот салат убросим. мелко все было можно еще их вот так, так. на сковороде пожарить и есть на морковчу поставим Вот, сковородка нагрелась. У меня вот такое оливковое масло. Можно любое, не обязательно оливковое. Ну, просто я на салат всегда это. Оливковое масло. Делаю. И будем жарить лук. Чуть повыше. Ну не прям до золотистого все это, просто чтобы она этот лук был вялый такой, не обязательно до золотистого. Друзья, смотрите, берем красный перец, тоже крышка открыла, чуть-чуть тоже ставим сюда. Берем, берем жареный лук. Который вот я не сказала. Вот оно мне как пожарилось. Там масло. Вот. Все сюда. Затем мы берем вот этот сухой кашлит. Вот. Вот. Все. Берем уксус. Это 70% уксус. Вот одну ложку будем класть. Вот. Сюда. И все мы перемешиваем. И она пока у нас, тесто будет готово, все это, она вся сядет, ну, завялит, и все, вкус в себя друг друга присоится. И классный будет морковча отличным даже ну, я под видео все напишу сколько добавлять все друзья теперь будем это начинку делать берем капусту убираем вверх так и будем его резать. слишком тонко, так среднее должно быть, иначе если вы будете тонко резать, она там растает в этом, совсем мало будет, лучше потолще делать все эти. Ну вот, смотрите, вот вот так должно быть. я это все сделаю она мне маленькая вот. потом будем курицу делать вот мы его потом смотрите вот давайте я вам покажу сразу посолим чтобы она сок вышла вот. Не надо сильно это мякоть, просто посолим, она сама выйдет, этот сок. Всё. Такая чашка. Я это сейчас тоже сделаю. Все, друзья, вот я капусту сделал а теперь будем... Ну вот, сколько мне? Примерно где-то 300-400 грамм филе это а, будем мелко резать и будем их жарить ну ну не прям мелко можно и говяжье мясо я, я филе хочу вот такими кусками будем жарить их потом И с этой стороны будем снимать, чтобы видно было. Мелко вот, но не прям мелко. Вот. Все, будем жарить. Сперва будем жарить этот капусту. Вот. Она уже сок спустила, уменьшилась. Сейчас будем жарить. Э, не до конца будем жарить, слегка тут, этот... ну слегка жареный. Не надо до конца, прям чтобы она это пережарилась, просто чтобы она и перезавляла и все. Так. Перемешиваем. Пол готово. Сол готово. Вот. Торсиковый вот. сырай. Пол готовности. Кладем на железную меску. Потому, что она горячая ни в коем случае не ставьте а, все а теперь будем а, жарить филе тоже до полусурости не до конца жарить будем так будем жарить филе немножко масла Смотрите, друзья, что-то чтобы начинка была. Вот, чеснок, один бит. И вот пожарила курицу сюда положила э, чеснок и кориандр вот и слегка пожарил не до конца надо жарить Кладем жареный филе. Это наша будет начинка для пигоди. Перемешаем. И дадим остыть ему. Все, это наша начинка. Да, кстати, сейчас можно сюда перец. Черный перец положить. Сейчас я положу перец. Вот. Все, наша начинка готова. Дадим ему остыть, пока я там жарю, наш лорд, вот как спит. <сíts> Ау! Лорд! Вот это да. Ну вот, смотрим. Вот так тесто поднялось, смотрите. Вот. Берем тесто руки масло сделаем и берем тесто вот чтобы к рукам не прилипло М -м, какая душистая красивая тесто вышло мы их сейчас будем на кусочки разделим. Отлично сейчас. Вот. Колбаска такая. Мы сейчас будем его на кусочки резать. Примерно. Вот и такие. Слишком большие и огромные нет. У нас там начинки много. Смотрите, вот. делаем их кругляшки. Вот. Все одинаково, стандартно сделаем. Смотрите, в конце скажешь, сколько вышло. Делаем кругляшки и ставим. Вот у меня вот столько вышло. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять, пять, десять. Вот, друзья, смотрите. Натягиваем встреч, чтобы она еще на 10 минут такие пышные стали. Это обязательно. Так, через 10 минут будем уже лепить с начинкой тесто поднимается мы монтышницу мажем масло обильно надо мазать чтобы не прилепило вот даже края иногда задевает края они знаете какие пышные желеть, чтобы не прилипло. Так, берем уже вот тесто большое стало. Начинку кладем вот так и лепим на друг друга, как лестница. Вот так раз, два, раз, два. Вот так вот такой получится. Давайте я еще раз покажу. Растягиваем тесто. Здесь у меня масло, вот, чуть-чуть. Обязательно масло. А то к рукам и к столу прилепится. Растянули. Кладем начинку. Так, мясо чуть-чуть. Ну, филе. И берем на друг друга лестница. Раз, два, раз, два. Какой пухляш вышел, вот. Монтечичицу. Смотрите, чтобы он по краям не задевала. Вот, вот так. И она сейчас, смотрите, это сразу в, в газ не ставит. Надо обязательно 10 минут простоять, чтобы она огромная стала. Она дойти должна еще. Берем тесто. Кладем начинку. друг друга будем как лестница вот так раз два раз два такая плетенка уходит Ну вот, друзья, а, на 10 минут, пускай она стоит, и закрываем крышку, чтобы 10 минут или 15 минут а, продержали ни, ни в коем случае в газ сразу не надо ставить. Надо, чтобы она отдохнула еще, ну, поднялась еще где-то 10-15 минут. Ну вот, готово. Будем сейчас сорвировать. Ну вот. Большие, пышные, огромен. Сейчас будем сорвировать. Вот смотрите. морковча какая получилась. М -м, сразу чесночный запах пошел. Очень вкусно. Уже готово. Вообще суперский. Так. Мы сейчас будем пегоди сорвировать. Вот какие они. Вот. Вот они. Так открываем внутрь и кладем морковь. Аковча. Вот. Внутрь. Ах, они еще горячие. Видите, пары ходят. Такие толстые, большие такие. Открываем. И кладем. Открываем и кладем, вот они, вот морковча, пиготи. Всем приятного аппетита. Пока пока.